и всем привет дорогие друзья с вами fixplay и сегодня я запускаю еще одну новую рубрику под названием обзор и как вы наверное уже догадались она будет по игре armored warfare в эту рубрику будет ходить абсолютно вся техника игры заранее приятного просмотра ну а мы начинаем One, two, three, four, five, six, two, И как я уже сказал, сегодня запускаю новую рубрику, и первый танк, который сегодня стартует и открывает нашу рубрику, это ФВ-107. Боевая машина принадлежит каталогу Софии Вейфли и находится на первом уровне прокачки. И как говорится, немного истории. Класс танка является разведывательной машиной, или по-другому БПМ, боевой бронированной машиной. Годы его выпуска начинается с 1971 по 1996 год. На вооружение Великобритании поступил с 1973 года. Количество же насчитывается около 650 боевых единиц. FV-107 – это разведывательная машина на шасси легкого танка «Скорпион», созданная британской компанией «Элвис». Со временем появления она переживала ряд модификаций, которые повысили ее эффективность и продлили срок службы. ФВ-107 принимал участие в боевых действиях на Ближнем и Среднем Востоке, Восточной Европе. Ну а теперь непосредственно переходим к характеристикам боевой машины. А вы спросите, какие же технические характеристики у такой маленькой машины? А характеристики у боевой машины следующие. И начнем мы с защищенности танка. Защита корпуса и башни у танка одинаковой и составляет 12 мм в лбу, 10 мм по бортам и 8 мм в корме. Корпус состоит из прочного алюминиевого сплава, а запас очков прочности составляет 800 единиц, что довольно неплохо для своего первого, так сказать, начального уровня. Опять же возникает вопрос, смогу ли я удрать в нужный момент с поля боя? Я могу спокойно ответить вам на этот вопрос. Конечно же, вы сможете в нужный момент убраться с поля боя, потому что скорость танка составляет 79 км в час, что довольно ли таки неплохо для своего, хоть и первого уровня? Обзор у танка составляет 405 метров, что очень хорошо для такой крошечной, маленькой машины. А вот незаметностью танка на высоте, особенно на маленькой скорости. 35% в подвижном режиме. Что по оснащению у танка? Танк оснащен усиленным приводом наводки, дымовыми завесами L5 и L8 с разным количеством залпов, приборами наблюдения и разведки. Ах да, чуть не забыл про самый главный показатель всех танков. Это огневая мощь. Танк оснащен 30-миллиметровым орудием с пробиваемостью 150 мм. Урон же составляет от 28 до 30 единиц, а перезарядка не даст нам долго думать, потому что она составляет 1,6 секунд и при этом выдает 4695 урона в минуту. А теперь о преимуществе машины: первое – скрытное перемещение на малой скорости; второе – метка цели, которая может помечать цели, чтобы они оставались более уязвимыми; третье. Только автопушка. Машина выражена только автоматической пушкой. И четвертое. Оборудование для разведки с улучшенным обзором во время остановки. Итак, подведем итоги сегодняшнего видео. В сегодняшнем видео я открыл для вас новую рубрику «Обзор», которая всем уже давным-давно известна. И сделал небольшой обзор FV-107 с его характеристиками и небольшой историей.